Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Конец или начало?» Как правило, конец одного — это начало другого, поскольку плохой конец — это всегда лишь продолжение, либо начало, но не конец. Простой пример. Вы потеряли работу по тем или иным причинам, либо вы были вынуждены уволиться в силу разных обстоятельств. Вы должны понимать, что на этом ничего не остановлено. На этом ничего не закончилось. Это продолжение истории. Вы найдете новую работу, более интересную, более высокооплачиваемую. Даже если это произойдет во второй раз, вы опять будете либо уволены, либо уйдете сами по собственному желанию, либо в силу разных, независимых от вас обстоятельств. Опять же, вы должны понимать, что такой конец, если это не хэппи-энд, это лишь продолжение, либо начало. То же самое относится ко всему, к потере вещей, к потере отношений, к разводам, к ссорам, к травмам. Ко всему тому, что, как вам кажется, должен прийти логический конец, это всегда продолжение истории. Даже смерть – это начало. Даже смерть – это продолжение жизни в другом виде, в другом понятии, в другом измерении. И вы потом будете рождены заново. И так будет продолжаться всегда пока вы не почувствуете, что вы остановились в силу тех обстоятельств, что вы счастливы, что вы просто стали абсолютно довольны и спокойны собой, вы обрели гармонию, и ваша история закончилась хэппи-эндом, тогда это конец, это конец этой истории, но не жизни вообще, и не битвы вообще за место под солнцем, за свое собственное счастье, это может быть ссора с другом, и это обязательно будет продолжение, не точка. Вы помиритесь. Либо заведете нового, более порядочного и благонадежного друга. Вы поссорились с девушкой, либо с парнем. Поверьте, либо все вернется на круги своя, либо встретите другого человека, более важного, более любящего и любимого. Потеря денег, переводит к переосмыслению. Вы что-то поймете. Очень важно, чего не понимали до того, как эти деньги держали в руках или в кармане. Авария, даже травмы приходят нам в жизнь не зря. Это повод осознать. Приходит переосмысление, понимания того, чего не понимали до случившегося. Все моменты вашей жизни ведут к одному, к счастью, если вы смотрите вверх-вперед, не оборачивайтесь, не думайте о прошлом, не делайте глупости и всегда контролируйте то, что у вас перед глазами, в руках, в голове и под ногами. Любая история, которая, как вам кажется, заканчивается плачевно – это ее продолжение. Не опускайте руки, что бы ни произошло. Люди становятся инвалидами, становятся одинокими, стареют. Люди теряют деньги, люди теряют связи, люди теряют социальный статус. Происходит очень много в жизни, как им на, на первый взгляд кажется, непоправимого, фатального и окончательного. Но лишь мудрый человек с сильным духом, он понимает, что это проложение истории. Нужно всего лишь поднажать, улыбнуться и набраться терпения. И впереди, за горизонтом, буквально рукой подать новый шанс, абсолютно новый, который вы примете, который вы получите, если не опустите руки, не перестанете бороться и верить во Вселенную и свои собственные силы. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и ценивайте видео.